Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео мы расскажем о том, как продлить срок службы вашего бухсмода. Одна из причин, которая может привести к поломке вашего устройства, это чрезмерно сильное закручивание атомайзера. Не прилагайте излишних усилий при установке атомайзера на Вейп, так как это может привести не только к повреждению резьбы, но и к поломке 510 го коннектора на моде. Некоторые, а в особенности более старые модели атомайзеров, предназначены в первую очередь для использования на механических модах, обладают более длинным плюсовым пином в сравнении с большинством других атомайзеров, что может привести к продавливанию пина на бокс-моде, что в свою очередь приведет к неработоспособности устройства. Если ваш бокс мод работает от сменных аккумуляторов, то заряжать их лучше лучше во внешнем зарядном устройстве. Внешнее зарядное устройство способно заряжать ваши аккумуляторы более равномерно и эффективно. Перед извлечением аккумуляторов из мода не забудьте отключить ваш вейп. Извлечение аккумуляторов без отключения мода в некоторых случаях может быть чревато повреждением прошивки мода, что приведет к его полной неработоспособности, а самостоятельно восстановить прошивку в таких случаях получится далеко не всегда. Наверняка вы знаете о том, что подавляющее большинство батарейных модов поддерживают обновление прошивки. Обновляя прошивку вашего девайса, всегда строго следуйте инструкциям на сайте производителя и дважды убедитесь в том, что вы скачали файл прошивки именно для вашего устройства. Установка неверной прошивки может привести к проблемам в работе устройства или его неработоспособности. Не стесняйтесь попросить помощи у более опытных пользователей, если в чем-то сомневаетесь.